Всем привет, дорогие друзья, с вами Блокченал, это игра под названием Hello Neighbor 2, что в переводе означает привет, сосед 2. Давно хотел ее еще снять, еще год назад, как раз когда она вышла, но как-то тоже руки не доходили. Так раз эта игра стелс Стейлс-хоррор ⁇ ну и как бы приключения это давно у нас хорроров не было, где-то еще, то ли месяц, то ли два, я помню еще... Снимал последний хоррор, это было так раз где-то в ноябре вроде бы. Про соседа так раз тоже, только там сосед был немножко другой и намного хуже даже, чем этот. Этот ну, вроде бы не сильно такой прям злой и вроде нормальный. Так раз всех с прошедшим Новым Годом, надеюсь вы хорошо его отметили так раз. Не будем долго затягивать, начнем в принципе. Я всем желаю приятного просмотра, садитесь поудобнее и будем так раз начинать проходить. Во, заставочка, так, что это? Это, на, это наш город, да, так раз? А куда мы едем, в принципе? Так раз предыдущих частей я не проходил, конечно. Ну, прохождение видел Нему, Ну, и сам, конечно, хотел проходить, но что то не проходил. И вообще, вот, получается, если так сказать, то можно... Если можно так сказать, то я сейчас только первый раз играю «Привет, сосед». Я до этого вообще не играл. Не, ну я знаю, что там у него тайна есть. Я знаю, что там мы должны подвал пройти. Но я не играл никогда вообще. И никогда не проходил вообще это все я просто знаю что есть такое что там в принципе по сюжету так надо делать но сам <гас> пацана украли ни хрена себе ё так это сосед еще злее походу и он кстати нас заметил на ему плевать он... у него другие планы в принципе на сегодняшний вечер бляха сосед то злой он сейчас за нами пришел с лопатой Походу нас закапывать будет. Куда ты поехал? Ты не успеешь уехать. Надо было... То а вообще. Ну спасибо за стекло, да. Бляха. Не, ну кстати, а почему он заглушил двигатель? Он должен был по сути... А, бомбар въехал, да. Красавчик. А зачем он вообще заглушал двигатель? Он же мог так, если он следил, если он должен был следить... То он же должен, получается, его наняли, наверное, проследить за этим так раз соседом, наверное Он, возможно, ФСБ работает Типа, и к соседу, возможно, пришли какие-то уже предупреждения, там, что он какую то хренью занимается Надо проследить Так а зачем ты заглушал двигатель, придурочный? Надо было всегда на холостых работать ну, короче, дебил. Взял чей-то амбар, въехал. Хорошо, что он заброшенный, никого нет. Хотя свечи работают, он... Свечи, свет работает. Наверное, не, не заброшенный. Ну, ладно, будем, в принципе, выбираться отсюда, потому что... Уже выхода не будет. Ну, кстати... А, да? Нельзя почему-то. Ну, мы машину просрали, красиво. Так, нам что-то надо найти, что-то, да? А, вот эти шестеренки окей. А, о, ключ, кстати, вот ключ. Это так раз от него, да? Ну, он по свету похож, да. Вот так раз шестеренка нам нужна. Именно это. Все, давай. Ставь. Хотя там красная должна быть, ну ладно. Что-то кто-то уронил, походу. Так, подо подо подо подожди. О, бери лом, так раз мне он нужен. Можем, кстати, шестеренку разбить, да? А как бить? Возьмем. А, так! Подожди. А куда она делась? Тут же была, эта кра... кра... Синенькая. А, так это она есть. Кстати. Че... Ладно, я что-то уже попутал. Добери его обратно. Не, управление, в принципе, привычное почти что. Control, окей. Okay. Ну, в принципе, да. Ну, хотя на C в других играх, ну, в принципе, все более-менее понятно. Так, а тут что? Ничего, на... давай на второй этаж лезем. Не, не на крышу, это у нас, получается, чердак. Чердак, так раз, да. Лампа Мы уже можем Ой, как, блин Можем, можем бочку правильно взять Или нет Так, окей, давай, паркурчик Паркурчик, давай, залез Вот, так раз на шестеренка. Это нужна была последняя Так, можем, кстати Ладно, ноги не сломать Вам всё будет хорошо Так, у нас последняя осталась, да? В другом порядке, значит, да, говорите? Ну, и чё? А что не так-то? Допустим. А, надо по цвету. Я же говорил, по свету надо. Сюда. Э -э Синенькую сюда. зелененькую сюда. И должно все заработать. Давай. Во! Нормально. Все, идем. Я же говорил, по свету надо все делать. По... Поэтому у меня ничего не получал. Ты чё охренелся цветой? Я только выбрался. Ой, бляха. Ты не, не надо мне тут... Ты чё, бляха? Я компромат вообще-то сделал на тебя. Не смей удалять, я не буду. я тебя не понял, ты чё? А как у меня нашел то Я в сарае вообще-то сидел. Я даже не, не к нему в сарай приехал, а это просто чей то другой сарай. Ну офигеть теперь. Взял чисто, блин, вырубил. Красиво. Ничего, где? Я? У него дома что ли? Ну смотри, какой красивый чувак что у него со зрением проблема, он себя не видит Хотя в очках Это что за телевизоры? А это наблюдение, кстати А что мы делаем в наблюдательской комнате его? Там а, а, шериф что-то пьют кофе Допустим Это просто дом Допустим, ну хорошо, а что нам делать надо? Так, бери это, бери это Так, подожди так ты можешь выбрать что-то одно правильно ты куда полетел стоять мне надо следить потом будет а вот это выбери да так какие чего у нас еще можно взять клавиатуру не надо брать в принципе это все пускай работает дальше кофе всякая посуда грязная да, пускай остается я пошел и рюкзак у меня есть Но мне надо идти наверное а так это же мой дом как бы Подожди, это мой дом или чей? Или соседа? Это она вряд ли как он мне в свою... Зачем он в свой дом будет мне тащить? Не, ну кстати, откуда он знает, где я живу? Я... <плёк> ну, давайте пойдем за... смотреть, наблюдать за соседом, в принципе. Это же надо. Это ж по сути игры нам надо так делать. Так раз. Шерифы там ходят, что-то смотрят. Они к нему гости идут? Не, лучше не надо, пацаны. Я вам не советую туда идти, и ты зачем уехал? Или это просто видео? А, ну это хрень. Я просто видео смотрю что-то. Это же не, не настоящая камера. Или настоящие, подожди. Ну у нас есть какая-то миссия, я не понимаю. Что нам вообще по сути надо делать? У нас должна быть какая-то миссия. Мы что-то должны сделать. Ну понятно, мы к соседу должны прийти. А где он живет, я же не знаю. Вот тут он живет? Это его дом? типа не ходить А-а-а. так это есть сосед наверное да он тут живет или что я понял короче надо войти наверное он тут живет по сути сейчас мы с заднего двора зайдем к нему надеюсь у нее камеры нету это заброшенный дом какой-то что тут сосед должен жить вообще да закрыто все ясно я ухожу скученые косовами раньше в прошлом Привет, соседи, можно было хотя бы разбить. О. Ой-ой-ой. Ну, главное не попаться, правильно, да? Тут же все-таки менты ходят. Они проверяют каждый метр, возможно. Если что, я могу спрятаться, да? Ага. Я запомнил. Что тут шкаф есть возле кухни. Окей, допустим. По-моему, тут мент ходит этот короче преступление было да ой бляха он там прям ходит я понял хорошо ну нам надо весь дом обшарпать обходить и обсмотреть не ну если тут шкаф стоит значит тут можно все-таки тут он походу будет ага не зря тут шкафы стоят я это знаю сто процентов кто-то тут есть Ага, ну я ж кот не знаю еще пока. Ч это мигает? Это наблюдалка? Бляха, ну сейчас бебикать будет. Зачем я застек хана? Ну Там сейчас прибежит, но быстренько. Сто процентов. Да? Двери открылись уже. Зачем ты втепил? Я случайно, я думал, его можно взять. А он взял его и использовал. Ну, красавчик. Ну, молодец просто. И чё? Та да никого нет. Это же дом заброшенный, по сути. Ну, кто-то двери открывает, но я даже не вижу, кто. Ну, тот э офи э офицером потому что, ну, там только он был. но он ушел уже, наверное, да? Ну, вроде никто не ходит. Да ушел. Ну тут по замком даже. Было. Когда-то раньше. Так, это опустим. И что нам надо делать? Просто фотографировать, типа это? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, он запалил, по-моему, нас. Он прям только открыл и увидел. Прям на меня посмотрел. Бляха. Нет, тут никого нет. Иди нахрен непрозрачный не прозрачный, это палевные, вообще капец Ни хрена себе, это и есть сосед, что ли? Сосед стал ментом, или что, я не понял Хрена его знает А тут нельзя захраняться, да? Чё, запусти его, давай, пускай слетает Теперь через этот можно уже, да, наблюдать? О, кстати, здорово Так, я же могу через дверь пролететь. А, -а хрен-то там не могу я ни хрена. Так, это снимаешь? Чё это такое? Так, окей. Не, ну, кстати, полезная шняка, на самом деле. Можно так и наблюдать. Главное, самому не спалиться просто. Чё это? У <звук> меня заметил, кстати или нет я слышал что он там что-то орал на меня или на не меня на меня бля какой он отмороженный тип вообще как его вообще сюда взяли охранником офицером я не понимаю ну же меня только что я пробежал возле него ему вообще насрать абсолютно капец короче надо сваливать отсюда ты ушел молодец все вот дебилка, ё-моё, спалился, ну только что, ну я ж не знал, что он здесь находится, ну. А, спалился, короче, молодец. Да ты в жопу, я всё, я обиделся на тебя, я пошел, короче. Да не, ну нафиг тебе. Я лучше пойду пособираю какие-то игрушки, тем более они тут есть. Так, не не, -не давай на батут еще. Мы ж там не, не увидели, там э, мы просто взяли и сбежали, получается. Там куча полезного было, которого мы даже не, не заметили. Как раз там игрушки какие-то возьмем, в почему бы и нет? Мы ж получается с вещиком рабо работаем, так раз. Что тут у нас? Да не надо. О, ножницы, ножницы, бери ножницы, ты чё? Как? А как взять ножницы? -то? Не хочет. Я не понимаю, что. О, а чё это? Серьезно? Меч? А зачем я нужен? Так, возьми, возьми, не надо разбрасываться тут мечами. О, я же получается меч сейчас дал роботу и он должен по сути пазл сложиться, да? Ну все правильно, да? Убери, убери. Так, допустим, и что? Просто двигает руками и все. Допустим, мы сделаем так, что типа он защищается. Давай, встань. У, красавчик. Так, а это, это. А вот, так раз нам сюда это надо. О, а то я же говорю, что тут все по пазлам надо сделать, чтобы все хорошо работало. Чтобы ножницы сбили, да, наверное? Чтобы он ножницы мне сбил, в принципе, в, в, в мою сторону, правильно? О, Я же говорю, по пазлам, все по пазлам. Ну, офигенно, все, в принципе. Мы тут все сделали. Теперь у нас ножницы. Теперь у нас ножницы есть, мы можем сейчас спокойно взять. И все это порезать получается таким образом открыть пропуск на второй этаж так раз. Делать себе проход, даже вот так вот, я бы сказал. Главное этому чмырю не попадаться, потому что он задолбал. Он тупой, но все равно, если прямо очень близко подходить, то он заметит. Ну понятное дело, он же не настолько тупорылый, его бы сюда не взяли, если бы он вообще был отмороженный полностью на процентов. Он отмороженный, но не на 100%, вот так на процентов 40%. Так, можно, в принципе, это... Не, ну, наверное, нам это не надо сильно. О, а что тут? О, здорово, сосед. Это сосед наш? Ну, ничего себе. Я его не замечал так раз в прошлый раз. Так, может быть... Так, надо тихо ходить, чтобы не делать лишнего внимания. Потому что он придет 100%. Он же охраняет. Ему деньги за это платят. Так, а ну-ка. А ну-ка. А, ну конечно нет Но у нас, кстати, она есть Зачем она вторая, я не знаю Может быть, она лучше как бы. Может быть, я, в принципе, точно не знаю э, Так, давайте посмотрим Ага, надо лом Хорошо, без проблем Какие проблемы вообще? Лом, лом у нас имеется Давай, ломай э, Что это у нас такое? Какая, кусочек какой-то картины, я так понимаю Или фотографии ну как грань, кстати, в грань там также так же было. Такая же система. Тоже колокольчики вы... Ой, как колокольчики. Тоже были картины, кусочки надо было сложить. Нам получается что-то опять надо найти, да. Тут все надо пошариться. Подойдет? Не понял. Так, тут все закрыто. Так, так, давай охранник, ты не будешь выпендриваться. Меня он бесит просто уже. Вечно все мне портит. О, вторая картина. А что не так? Почему за, за, за, под запретом? Не понял. А у нас много места, надо что-то выбросить. А, давай телевизор выбросим. Зачем мне он нужен второй телевизор? Так, подожди, ну картина мне тоже нужна, как бы. Блин, мне все нужно, но я не понимаю. Бляха, место нет, надо что-то выбросить. Да не хочу выбрасывать, у меня он тоже как бы нужен. Это как улики, наверное. Я же получается, тоже как бы расследую это дело. Ну, нелегально, но все равно расследую. Мне эти улики нужны, я пошел домой. Положу сейчас по второму ходу, сейчас скажу и, в принципе, будем еще раз придем сюда и сделаем. Дальше будем проводить обыск. Потому что этот дебил пока, все сдел пока дождется настоящих этих э сыщиков. Уже пройдет куча времени и уже возможно сосед сбежит нахрен. А мы же должны все предотвратить. Так-то мы получается помогаем миру. Возможно. Так-то мы должны все сделать сами давай положи куда-нибудь в ящик тоже за что наши <смех> так собранные так скажем у нас вот так до хрена по барахла так раз пускай будет и здесь давай вот это положи это я не знаю даже для чего не нужно ну пускай будет положи еще что можем положить картину Ну, картина возможно пригодится в будущем так то не знаю будем мы ее уложить не будем Блин, ну же тяж тяжелый выбор, конечно. Ну давай положим. Если что, придем. И все равно мы сразу не сможем все э, унести. Потому что это слишком будет много всего вещей. Ну ничего, эту хрень можем временно поставить. И все будет нормалек. Так, а где охранник? Он ходит. Окей. Главное, чтобы он бомб не заходил и не портил нам всю малину. А так будет все шикарно. Он, в принципе, просто так для фигуры стоит себе и все чтобы не блин ну просто так стоит все нет смысла от него никакого все равно так бери ножницы на всякий случай если что, будем что-то резать как раз если надо будет откроем на... пускай проветривается так нам получается надо сейчас что сделать картину эту взять так раз кусочек фотографии И получается еще... Не, будильник я не буду трогать. Это очень плохая затея. А вот, картина, кстати. Фотография. Нам надо еще три штуки найти. Блин. Да, реально. Как в я тебе отвечаю? Просто, разницы никакой нет. Только в Грэни, по-моему, там была... Бабка еще пострашнее набегала за нами. А тут вроде нету ни такого ничего. Даже соседа нету. Мы видели в кассенах его, а пока мы его так в реальности не встречали еще. Ну и слава богу, потому что я не хочу его встречать. Смотри, встречать мне его не надо. Я его не, не, не, очень, хочу, не очень рад буду встречать. С ним. Так-то ну его нафиг. Нам все равно надо картину найти. А как найти? Где? Где еще два кусочка? Ой, бляха. Да я не понимаю, он есть тут или нет? Да ладно, чем мы будем? Ч ⁇ я сыкло, что ли? Ну, ничего, придет, я его все равно вырублю. Лом возьму и вырублю его нахрен. Не, он задрал. Просто как мне рядом с игрушками ходить, я не понимаю. Я не... Ну, реально, надо обходить их. Так, машинка, что не так? Машинка, баляха. Так, ну. Надо что-то ее переставить или что-то поставить. А, вот, что-то там. Батарейку, батарейку надо, короче. Срочно батарейка. Ищем батарейку теперь. Для задания надо. Батареечка, батареечка. Можем сейчас он. Не, ну часы не на батарейке, наверное. Хотя.. Ну, блях, они вообще никак бы не. О! Ч это? Какой-то. А, это поворот. Подожди. А это нам надо. Только для чего именно я не знаю пока еще. Там батарейка просто нужна. Там не, не нужен был переключатель вроде бы. А вот сюда, кстати, надо поставить вот. О, открылись красиво. Так, это ножница опять. Это да без проблем. У меня все есть. У меня весь набор есть в сборе. Все, будем короче восстанавливать дома. О, батарейка так раз. Смотри, все под руками просто идеально. Все просто красиво. Берем. Камеру идем. Так, а камера, ну это улучшено, это про версия, наверное. камера это красота. У нас обычная камера, а это про версия. Это уже с -с современная. Так куда ты выбросил, придурочный, а? Че, наблюдать будешь? А зачем? Мне она тут не нужна. Я... А, я могу поставить ее здесь, да, и, на... и наблюдать за, так раз э, охранником. Это идеально. Только мне куда ее поставить надо. Вот это я пока еще не знаю. Где делу... он? Дайте он. Он открыл двери сейчас только что или что Или мне показалось? Реально. А чё, А что а я сделал? Подожди. Что я сделал? Бляха. А чё я сделал? Ты можешь мне объяснить, почему ты хрикаешь только. Что я сделал не так опять? Я просто запустил... Э машинку, и что такого тут, а? Кстати, розы суют, смотри, везде. Какую-то бабу разыскивают. Девку, точнее. Бляха, он за мной пришел. А, а чё ты не ушел. Он чё, будет дома-то тут патрулировать или что? Закрыл двери за мной, ну молодец. Культурный. а мне это как поможет делу, я не понимаю. Опять открыл дверь, ну ты дебил. Да сваливай нахрен отсюда. Бляха, сосед у меня уже конкретно задолбал, серьезно. Вечно он ходит сюда. Да задолбал -да ты, ты, ты не понимаешь меня что ли? Бляха, конечно, ну конечно, ты меня задрал, ты понимаешь, придурок, нет. Он камеру забрал. Там, кстати, кубики вот эти так раз нужны, чтобы сейф э, открыть. Мы вообще поторопились очень сильно. Но, скорее всего, он уже на улице должен быть. Не может же он дома там быть все время, Потому что он, кстати, задолвает. Что ты там делаешь? Махает он рукой, охреневший. Да ёпта, ну. Ты чё, уже всё? Будешь дома сидеть? В смысле? Я, походу, игру сломал, он теперь дома будет сидеть, охренеть. Ты нормальный вообще? Нет, уходи отсюда, давай. Ну всё, он мне игру всю запорол. Ну, конечно, конечно, кр... не понял. А где кубик? Ну чё, всё с... с собой забрал? И чё я сделаю теперь? А чё делать-то, реально, в смысле? Он все забрал себе. И он дома сидит, кстати. По... Я даже не, не как бы... Как заходить вообще к нему? Он же дома там сидит. Он выходить вообще собирается, нет? Да, понятно. Но, походу, там будет навсегда. Чё, он на втором этаже поселился, или чё? Он, по-моему, дверь открыл так раз. Капец, он офигевший. Нет, так не пойдет дело. Нам так нельзя оставлять. Надо что-то делать. О, кубик возьмем. О, по сюда пошел. И чё? Я кубик взял один, У меня надо еще один, наверное. Или у нас места нету. Так, мы что-то до хрена всего взяли надо. А, у меня, кстати, есть план Как э, можно сделать чтобы не палиться Но сначала нам надо домой сбегать еще раз Будем там складировать все Потому что мы же дома должны все складировать Так раз Почему бы и нет Будем, короче, делать План свой Так, давай Э, кубик Ложи сюда. О, она прямо на, на тарелку. Молодец. Что еще можно? Ну, вот эту, кстати, фигню можно запустить прямо здесь. Возле него. Потом по посмотреть, где он находится, куда он ходит и вообще, что он там делает. Потому что я не хочу вечно рисковать э, своей жизнью. <coughs> и нерв, нервами, так-то я не хочу, нет. Чтобы узнать это. Зачем мне она надо? Я сейчас посмотрю просто, возьму и все, по телевизору. Я на своей территории нахожусь, чувак, какие проблемы? Да нет Да быстрее можно Он на второй этаж полетел п, п, То есть пошел Главное, чтобы он не забрал мою камеру Что-то он меня, по-моему, спалил немножко Что происходит? А как вверх лететь? А, на shift. Ой, бляха, как я рискую вообще. А как понижать? Ну, ага, я понял. На control на shift повышаем понижаем. Бляха! А тебя насрать, да? Ну окей. Иди домой, правильно. Блин, а ч я, ч я ч я добился-то, ну? не я понял, все, ясно с вами. Он, короче, на втором этаже все время. Можем, в принципе, не переживать. Ой. Ой-ой. Я щепок. нас настрать абсолютно. Ну, короче. Он туда-сюда ходит, так-то я не знаю даже, что делать. Если что, будем убегать от него. Ну, вот такой у меня план. как раз. Но сейчас он на первом этаже, так раз. Когда он на второй идет, можем на первый, в принципе, идти. И не бояться вообще ничего. Потому что он там только на второй и на первый ходит. Можем своими делами заниматься, можем делать, что хотим. Что нам надо, в принципе, мы будем делать. Вот закрыто, так раз. Че он там гэкает, а? Г-гы. вообще надо кубики искать, я только один нашел или два. Ну я, я второй нашел, но я. Не... не понял, он либо забрал его, либо я его потерял. Да навряд ли он мог забрать его. А он-то услышал? Да, услышал. У меня он прям бежит уже. Ну, пошел чуть-чуть, ну не бывает. С кем не бывает, ну серьезно. Капец. Шериф, ты задолбал. Нет, зачем ты. Ну зачем он меня закрыл, а? В туалете. Ты где он? Я даже не слышу Куда он пошел? Да пошел в жопу, я его не боюсь Наверх пошел Так, что у нас имеется? Кубик, еще один 9, так, у нас был тут, На сколько, на 4? Ну, так я уже 3 почти нашел, да? Жалко, что туда нельзя пойти, посмотреть. Только вот на втором этаже. Но мы тут все сделали. Мы ну, так на этом э, домике на дереве были. Так-то там уже все. То, что нам надо, мы уже нашли. Нам сейчас только надо прочесать э, еще раз первый этаж. Найти еще кубики так раз и открыть, попробовать сейф потом. Фу, вот так вот хотя бы красиво. Все, идем, в принципе. Другие находить. Один вроде бы должен быть возле сейфа, потому что его там оставил, наверное. Либо когда я спалился, он, меня ставил, он мою камеру забрал, он получается кубик забрал. Он должен... Я его должен эти все предметы найти. И забрать себе обратно. Ну блин, почему он дома теперь ходит, а? Он же должен был, по сути, на улице все время быть. А я, походу, систему сломал. уже сейчас сюда придет нет валим валим валим нормально все кубик у нас теперь Еее! кубик отжали себе так что мы имеем получается мы имеем получается три кубика но там мало, нам надо еще один найти, минимум, как минимум Один кубик еще, там 4 цифры, а э, э, мой ты больше надо Ну а где их искать-то, хорошо Нет, положи его вот сюда Во, так, 4, 6, нет, это 9, 9, 8 Так, давай по порядку сделаем Вот так вот там ну куда то упал, ну нет все, вот так вот. 489. Ну, допустим, мы немножко узнали пин-код. Пин-код мы узнали. Ну, чуть-чуть. Хотя бы на процентов мы 50-60. Я же не знаю, сколько там именно надо. Цифры, я не знаю. Так, давайте попытаемся еще найти предметы. Вот, кстати, он тут ходит. Почему-то игра багнулась, короче. По сути, он здесь не должен находиться. Вот если по игре посмотреть, да? Он вообще в дом не должен был заходить. А теперь он уже поселился в доме. Офигенно! Дом не твой! Чувак, уходи отсюда! Это, это, это вообще-то расследование. Схренали хр ли ты тут уже поселился? Не, он ходит себе как в дом. Вообще. Чисто. Ходит себе, смотрит, бродит. Да уходи отсюда! Мне надо по заданию тут находить предметы. Как я найду, если ты тут бегаешь вечно? Ну, придется что делать. Я не знаю, что делать приходится. Вот это вот, когда фоткается вот это вот хрень. Получается, у меня сохранение срабатывает. Так, давай. Знаешь, что сделаем? Блин, я хотел сейчас запустить вертолетик, а он не успел. Ну почему ты ходишь? Ну, мужик, ну хватит, пожалуйста, не порт мне на прохождение. Ну, ну блин, ну серьезно. Он, кстати, он опять дверь закрыл. Ну, это то культурный. Ну, а толку от этого нет никакого. Меня он всё мне он все ломает. Мне-то культурность боком вылазит, если честно, его. Давай, понаблюдаем. Он все равно не, не, не обращает внимания на нее. Ты где, мужик? Ты здесь? Открывай. Он походу внизу. Он вниз ушел, по-моему. Или где он? Все-таки выселился из дома или что Да бляха, где он? В смысле? Почему когда его вот мне надо ведет снимать? Его нету. Ну точнее вот эту, на камеру. Где он? Так да где он? Серьезно, не понимаю. Он, он исчез. О, вот он, пришел. Здорово. Ты ничего мне не сделаешь, правильно? Я полетел. Бляха, он отобрал меня походу. Бля, бля, бля, бля, бля, бля, бля. -бля. Ты хотя бы где он? Он исчез. Не, он Ага, а куда ты пойдешь? Мужик-мужик, конечно, такой себе. Можем, в принципе, идти, наверное. Пока он там своими делами занимается. Пойдем. О, кубик. Возьмем. Все, сваливаем. Пока что на этом все, наверное. Кубики мы э, отнесем. У нас получается уже 4 кубика. Но цифр там, надо, там, наверное, будет больше, наверное. Мне кубиков надо будет больше набрать, скорее всего. Потому что 4 это мало. Ну, как для кода, пин-кода, это как бы мало. Там минимум надо 6. А если не больше, конечно. Так, возьмем пинут, вот это самый первый будет. Все. Давайте, может быть, последнюю ходку. И все. Поймают, не поймают. Уже в следующей серии будем решать все остальные проблемы какие Будут у нас. Они будут 100%. Игра не легкая Тут все-таки на стелс, на. На, на, на, на, существо, на, существо, на. Так раз то, что.. Тут надо внимательным очень быть. Ну понятно, тут ни хрена нету. Да, но, конечно, у меня со внимательностью иногда проблемы бывают. Так там. Ну, кстати, двери не, не, не закрывал, значит, его тут не было еще. Но сейчас будет, скорее всего. Давайте, пока есть шанс. Он же не видел, не слышал, как я включил телевизор, да? Ладно. Неважно, пускай слышит, не слышит это его проблемы. О! Улики. Ой-ой-ой, вот ты услышал процентов Я же говорил, что услышал. Угу. Вот падла, усатая. Все, короче, заканчиваем. С Серия уже и так длинная. Все, хэкай, хэкай, шмыкай, мне плевать уже, мне не буду на тебя обращать внимания. Кстати, у нас же пазл остался, правильно, да? Блин, наверное, в следующей серии давайте этот пазл положим так раз э, и сделаем хотя бы наполовину картину. Там, по-моему, два пазла осталось, так раз положите все. По-моему, да. Возьмем его так раз. В следующей серии будем уже. А я не понял, а где он? Э, в смысле, где? Не понял. А где? Я вот здесь ложил. А че за приколы? Твои А где? А где? Это че за че за розыгрыш? Я не понял. Где пазл? Я его сюда специально положил. У меня его нету с собой. Нормально, бляха. Я его искал полчаса, а он пропал в итоге. Да пошел он в жопу. Нет, так не пойдет дело. В смысле? Ну, нету его, он пропал. Все кубики на месте вроде бы. А пазла нету. И как это понимать вообще? Пропал походу реально. Не, ну это нечестно вообще. И камеру затем он забрал. Нажаль. Да. Камеры у нас больше не существует. Ну, ладно, в принципе, это у него, наверное, надо будет забирать, как-то. Попросить, чтобы он отдал мне камеру. Ну, пожалуйста, он такой. Ну, ну может быть, он с <coughs> жалости отдался. Но я не уверен, конечно. Но это уже в следующей серии все будет. А пока. Если вам видео понравилось, да, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, комментируйте, вступайте в дискорд сервер, покупайте спонсорную подписку, чтобы поддержать меня и получить новые возможности и дать мне мотивацию снимать видео качественнее и чаще. А, все ссылки есть в описании под видео, в закрепленном комментарии, заходите, подписывайтесь, покупайте. Всем удачи, встретимся в следующих сериях и всем пока-пока.